да, подошел, поднимите свою табличку. Подошел, поднимите табличку. да, подошел, табличку. Теперь можно дальше. свободное место свободная рука так. надеюсь директора подумали и решили какая у них будет цена Понятно. Хорошо. Хорошо. Хорошо. всех покупателей. Покупатели поднимите, пожалуйста, руки. Чую. Чую, так, покупатели это все, кроме директоров. А -а -а -а -а -а -а. Вот вы все покупатели, не ваша очередь Ваша задача купить любой графический редактор или Photoshop или ГИМ и купить операционную систему или Ubuntu или Windows. Но ваша задача купить такую пару, чтобы она была совместима, чтобы пару сложился. Понятно? Итак, сейчас у нас на дворе 2012 год. У нас путешествие в прошлое. 2012 год. И сейчас я спрашиваю Windows. Какую вы цену ставите? У нас Windows. Все, у вас фотошоп. 15 марсиков. Так. Теперь спрашиваем фотошоп. Поташов, поднимите руку. Фотошоп, какая цена у вас в 2012 году? 19. 19. Да. Так, ставим на 1 марсик. О, а, да, теперь да, Дима, какая 13, на... 13, 13, хорошо. Да. Да. А, кто из покупателей готов покупать? Поднимите руку. Да. Так, первая подняла. Катя, а... что, ты... что ты готова купить? Какие программы, какие корпорации -то системы? Скажи название. обскажи фотошоп, Сколько тебе денег надо потратить? Нет. Громко, не громко говорят, тебя не слышно. Так, тебе нужно получить и операционную систему, и графический редактор. Операционная система какая? Windows. Какая? Windows. Операционная система Windows. Хорошо, 15. И какой графический редактор? А что? Ребята, остальные. Чего а, я то Так, Ubuntu. Какой графический редактор? фотошоп или один? фотошоп так, э, пожалуйста сколько тебе нужно фотошоп заплатить? 19. -й. 19 -й. хорошо кто у нас продает? Можно, Нет, фотошоп продает? так, идешь в фотошоп, покупаешь 19 и идешь потом в фотошоп, покупаешь за один все, сейчас ты да, идешь и покупаешь так, слушаем мы играем по одной партии. сейчас партия у нас Артем и Катя Катя, выбрала Теперь Артём Ты что купишь? Windows и Photoshop. А сколько всего у денег? Да. поэтому Артём сейчас ничего не покупает, потому что он хотел купить больше, чем у него есть деньги. Сколько будет 15 плюс 19? Кто знает? Поднимите руку. 4. А Нет, не это не ты, не ты итоге, придумал. Как деньги считают, когда в магазин приходят? У тебя есть монетка в 3. и монетка в цель. Сколько в 30. 8. 8. Поэтому ты сейчас когда отдыхаешь, ты пока не смог. У тебя денег оказалось меньше. А вот хочешь купить? А а ты покупаешь Windows и так же, там на фарточке. Где у Windows, знаешь? Да. Так. Да, Так, секундочку. Теперь смотрим, что получилось купить у кайта. Так, вот, купила. И Можешь. Windows Итак, так, первый результат, Катя смогла купить только одну адресованную системную пункту, а программа Что у нас получилось? Ребята! Тишина. Даша, у меня смотрит. Итак, правильное решение. Photoshop плюс Windows. Стоит слишком дорого, у вас денег меньше. Здесь Ubuntu и Gip стоят 14. Поэтому надо было покупать. Ну, сейчас уже поздно Артем, идти покупать. Ты уже не купил, я а, да. У тебя было неправильное решение, поэтому садись на место. Я всегда такая, что нужно сразу говорить что ты берешь. А для директоров подсказка, что вы поставили слишком большую цену и за Windows, и за Photoshop, потому что 15 плюс 19 слишком много. Но вам нельзя договариваться. Как бы вы договорились и поставили бы такую хитрую цену. Поэтому вам нужно не договариваясь с ними, как-то чуть-чуть снизить, чтобы выиграть своих конкурентов скидка скидка вот сейчас наступает 2013 год вы все подумали а, над ценами, сейчас вы скажете новую цену так, уголка покайсена Но тогда вы проиграете, потому что вы не заработаете денег так, один марш, так, один марш. Так, и из директоров выиграет тот, кто заработает больше всех денег так, вы единицы ставите а вы можете проиграть, если другие ваши показатели. Так. и Марина. Какая-то у нас вашу программу? Два максика. Два максика. Так. Двенадцать пять максиков. Пять максиков за Виндос. Да, да. Это дорогая. Дорогая. Фотошоп. Поэтому какая будет 17, хорошо. Так, теперь начинаем с последней партии. Спрашиваем о Ой, извините, Спрашиваем Тони, а что ты будешь покупать, какую программу, какую операционную систему есть Я... или есть? У... Ул. операционная система тактический А и... продавцы, так, пожалуйста, продавцы и продавцы.. Уголку подойдите к Тоне, а Тоня приготовь денежки. Так, подойдите в фотошоп. День минуты, подойдите, да, подойдите. какая у вас будет идея, складывается фотошоп в суд глупый или нет? Так, а чтобы э, на следующем фотошопу, а, кто не могла выйти, что ей нужно еще купить? Совершенно верно, либо выписывайтесь либо фотошоп в следующий раз, и тогда... Потому что если э, ваши соперники скажут цену 1,2, вы поймете, что вам нужно ставить меньше, вы поставите 1,1 и вы выиграете. Поэтому э, сейчас все думаем, и когда я говорю насчет 3, вы вместе с своим напарником, ваши два директора, показываете руками, какая цена. Поэтому вместе посовещайтесь, пошуфукайтесь 20 секунд. А если вместе с Мариной, кто сколько пальцев будет показывать, никогда поднимите руки, уже не опускаете. А остальные а пальцы съедят, чтобы пальцы не менялись. Да. Так, все готовы? Да. На счет три показываем. Раз, два, три. Что? что два, два и два. Шесть. Нет, два. Два Два, два. два. два. два и два, четыре. два это у нас Windows, Так, Photoshop 10, отлично, 1 или 2, 2. отлично. Теперь с конца партии начинаем. Мы выбираем шоу. Марина, слушай. Провожать. это абсолютный Да, каким мы это чтобы правильно.